Эй, hey, друзья всем привет да я тоже в шоке я снова взял камеру в свои руки снова говорю в этот глазочек что-либо и я сегодня решил снять наконец-таки какой-то хотя бы видосик вот так вот я сейчас выгляжу Он там вот лежит кот собственно я не готовился к этой съемке вот такое вот начало я вас сегодня возьму с собой в свой день а сейчас нас вот э, типа 11 утра, я в это время примерно выхожу из дома, сейчас я поеду в спортзал И вот, вот поеду в спортзал, а потом посмотрим, что там будет дальше Погнали! заметили, как моя причесочка поменялась с того момента, когда в последний раз меня видели. Я вообще сейчас очень переживаю на этот счет, короче. Я не знаю, какую прическу мне носить, пока что не выбрал. Мне теперь нравятся длинные волосы, но волосы отращивают длинные очень долго. Короче, гоняю вот так вот, недовольный собой и считаю себя сейчас очень некрасивым. Ну, постричься надо, понятно дело. Вот сделал э, челочку, как у Рома Зверева. Э, мне все устраивает пока что. Вот, собственно... Я, короче, уже забыл, что такое зимняя куртка, потому что я выхожу из подъезда, иду, там, какое-то тут количество метров до машины. Сажусь в машину, и в машине тепло, как бы. И, в общем, уже несколько раз чуть было не заболело из-за этого. На дворе уже осень. Такая вот погода унылая. Сколько там, 10 градусов сейчас. И вот мы подошли к этой самой красотке, которая сегодня нас повезет Закрываю всегда окна на ночь, точнее зеркала, потому что тут в течение часа, наверное, перепарковываются миллион людей. Вот, такую себе сделанную оклеечку, чтобы, если что, меня могли найти. Вот, сейчас поедем в спортзал, а, вообще я каждый день сейчас практически езжу в спортзал а, Раньше постоянно ходил еще в бассейн, но сейчас на это немного нет времени Потому что мне сегодня работать и сегодня еще к нам приезжает в студию Луки Ли Это такой китаец, кореец, японец клуб Стриптиз-клуб в Москве Кто он там? Это владелец сети э, Сети стриптиз-клубов Вот, его даже Как-то снимали в дневнике Хача Сейчас будет такая вставочка из них. Ставьте лайки и подписывайтесь Ну поставьте мне лайк Это блондинка, которая сейчас с Амираном, Это девушка Лайки, И она звезда его стриптиз-клуба погнали Ну, вы поняли, да? <смех> так это выглядит, у меня живот ушел значительно, потому что у меня было... Ну, я даже сейчас так не изображу, как было, сейчас живот ушел. Это я не напрягаюсь просто, если напрягаться, то... <смех> я чувствую себя каким-то тупым, когда так делаю на камеру. Ну что, вот вышел я из зала, сходил в душ, посидел в бане, в русской бане, потом в турецкой бане. Ну, то есть, хамам такая штука, короче, все поры распарены, все так хорошо, помылся, бодрый, свежий, еще целый день впереди. Конечно, баня немножко расслабляет, но я не пересиживаю слишком долго, и поэтому у меня, наоборот, на заряд какой-то энергии после спортзала, и целый день я готов работать. Сейчас мы отправимся в нашу студию. Вот мы Штилис уже в нашей студии. У нас тут вот, кто помнит, вот так вот питон вырос уже настолько Прости. вот. Прости. <сих> <сих> <сих> Прости, это же девочка. Ей нужно что-то другое. Мне она вот, эта девочка, ее зовут Елена, она сегодня будет делать у нас татуировку. Очень... Как у тебя роль в этом общем-влоге? Ну, я тупо делать? стягу мои все. И все? Такой план? Ну, лайтовый план, конечно, я понимаю. И все? Какая у тебя задача вообще? Тело? Писать тапки. Писать тапки? И это не все странные вещи, которые произошли с нами в Казани. Нам написала девочка, ярая наша подписчица, и готова даже набить татуировку чтобы увидеться с Лаки. Но мне кажется, девочка сумасшедшая. Как можно на такое пойти? Какой ярой фанаткой надо быть, чтобы напить изображение Лаки на своем теле? Ну что-то стремно. А ты видела вообще изображение, какое там будет? А что, это Ким Чен Ты что, Лаки не узнаешь? Трифт такой будет? Ну, блин, вообще это нереально, это невозможно, зачем ты это делаешь? Года как Мы тут уговорили ведущую этого блога про колоссия кубок. Я сейчас только зажим поставить, у меня иглы нет руки. Замкало тебе еще три. Не знаю. Я набила татуировку, когда я поняла, что у меня мания величия. А вот это родимое пятно. А это родинка. Этот попок. Готовка готова? Ура! Готовка готова. Готовка готова. Она реально приносят счастье и удачи людям. Да, да, да, да, Пять, четыре, четыре, три, два, один. И, внимание, поехали!